Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. По итогам января-мая федеральный бюджет увеличил доходы больше, чем на 1 триллион рублей. Две трети этой суммы обеспечили нефтегазовые налоги, доля которых наполнение казны достигла почти 50%. Несмотря на резкий рост доходов бюджета, расходы на социальное обеспечение рухнули на 350 миллиардов рублей, а расходы на пенсии почти на 400 миллиардов. Зато было увеличено финансирование госаппарата, армии, а также были выделены средства по статье «Национальная безопасность». Бюджет России начал расти, но, как всегда, ни копейки из этих денег народ не увидит. Скорее он потеряет даже то, что имел. «Товарищ, буржуям плевать на наемных работников. Их цель – обобрать тебя до нитки». Да представить тебе полицаев, чтобы ты поменьше бунтовал. 14 июня на брифинге в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что каждый второй безработный в России – это молодой человек в возрасте от 20 до 30 лет. Цитирую. Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет. 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста. Конец цитаты. Молодежь – это наше будущее. Так о каком будущем нашей страны может идти речь, когда представители молодого поколения не могут найти работу и трудиться на благо общества? Правительство России собралось 14 июня, чтобы обсудить параметры предстоящей пенсионной реформы. Премьер Дмитрий Медведев рассказал подробности того, как власти будут повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Цитирую. Предлагается вести достаточно длительный переходный период. Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Конец цитаты. Сначала 65, а затем и 70. Еще немного, и пенсии вовсе отменят, как и многие другие завоевания социализма в нашей стране. Жители поселка Пятая Пятилетка, что в Узловой Тульской области, решили начать восстанавливать сквер частично за свои деньги. Узловчане решили заняться освещением сквера. В условиях регионального софинансирования сумма составила 246 тысяч рублей. Так выглядит забота буржуазной власти о народе. Пока народ из своего кармана сам все не оплатит, даже сквер не починят. Правительство России одобрило создание совместного с Китаем предприятия для добычи золота в Ключевском месторождении в Забайкале. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Китай планирует вложить в предприятие 500 миллионов долларов. Предполагается, что на объекте будут добывать 12 миллионов тонн руды в год, из которой будут получать 6 тонн золота. Вот она роль современной России в мировой экономике. Распродавать недра нашей Родины ради выгоды ничтожного меньшинства. Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о повышении НДС с 18 до 20%, сообщил в четверг помощник президента Андрей Белоусов. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что инфляция при повышении НДС в 2019 году составит 4% или чуть больше. Сегодня 4%, завтра 4%. Товарищ, пойми, что при капитализме день ото дня благосостояние трудящихся будет только падать. Единственный способ остановить эту печальную тенденцию – ликвидация буржуазной общественно экономической формации. Товарищ, вступая в борьбу с капитализмом. Пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. С честным взглядом на происходящее. До встречи на следующей неделе.